Приветствую всех, а сегодня мы с вами приготовим вареники с вишней. Для этого нам потребуется 260 грамм или 2 стакана по 200 мл пшеничной муки, 150 мл молока, 2 куриных яйца, 80 грамм сливочного масла, 5 грамм или 1 вторая чайной ложки соли, 20 грамм или 2 чайные ложки сахара, а для начинки 300 грамм вишни и 50 грамм или 2 столовые ложки сахара. Для начала смешиваем сахар, соль, пару столовых ложек муки и молоко. Добавляем 2 куриных яйца, сливочное масло комнатной температуры и оставшееся количество молока. И все смешиваем. Введенные в начале замеса пару столовых ложек пшеничной муки дадут возможность сливочному маслу легче объединиться с яйцом. Итак, все ингредиенты нашего теста уже объединены, у нас осталась только пшеничная мука. Вводим ее постепенно небольшими порциями и продолжаем замес теста. Итак, когда уже вся мука введена в тесто, мы продолжаем его замес до э, полной однородности и эластичности. По консистенции наше тесто должно напоминать мягкий тягучий пластилин. Плотная и однородная консистенция теста важна для нас, так как мы будем формировать изделия вареники из э, тонко раскатанного теста. Когда тесто уже полностью готово, отложим его в сторону, накроем полотенцем. Оно должно некоторое время полежать в покое, дозреть. Пшеничная мука отдаст свою клейковину, тесто станет более эластичным. И в это время займемся приготовлением вишни. Для этого необходимо вишню промыть, срезать хвостики и вытащить косточки вишня будет отдавать некоторое количество сока лишний сок сольем он нам не потребуется а саму вишню пересыпем сахаром мы завершили подготовку начинки далее рабочую поверхность стола припыляем мукой и раскатываем одну четверть готового теста тонким слоем Толщина подготовленного раскатанного теста должна быть порядка 2-3 мм. Это зависит от вашего мастерства. Тоньше тесто раскатывать не нужно, так как вишня довольно объемная начинка и в очень тонко раскатанном тесте она может не удержаться. Тесто будет лопаться при варке. В раскатанном тесте Формируем вырубки по форме наших вареников, используя для этого любую чашку, стакан или бокал. Кусочки теста, снятые после вырубки порционных вареников, мы не выбрасываем, а присоединяем к куску нераскатанного теста. Это тесто также пойдет вход на вареники. Для дополнительной сущности в каждую из э, заготовок вареников можно положить небольшое количество сахарного песка но это увеличит калорийность и в принципе этого можно не делать при лепке вареников в каждую из заготовок размещаем вишню у нас помещается по две штучки далее круглую заготовку сворачиваем в два раза и вишенки оказываются внутри заготовки и залепляем край Край вареника мы делаем тонким и плоским. И далее, когда вся начинка находится внутри и край вареника хорошо запечатан, мы начинаем выворачивать край вареника как бы от себя. Красивым жгутиком. Таким жгутиком мы достигаем сразу двух целей. Во-первых, мы укрепляем внешний срез нашего вареника, это не даст а, вытечь начинки при варке, и во-вторых а, это придает некоторую художественность оформлению вареника, посмотрите какие они симпатичны. После того как мы завершили а, формирование всех вырубленных вареников, мы снова раскатываем тесто. У нас тесто 4 порции, соответственно раскатать тесто придется четырежды. Не удивляйтесь, если из каждого следующего куска теста у вас будет получаться разное количество вырубок вареников. Это связано с тем, что вы можете немножко толще, немножко тоньше раскатывать тесто, и потом ваши руки не весы, и, соответственно, в каком-то из кусков тесто может оказаться чуть-чуть больше. Процесс лепки каждого вареника в точности повторяем. подготовленные вареники а у нас из указанного количества ингредиентов и теста получилось 40 штук мы можем или сразу переложить э, в кипящую воду и варить там 3-4 минуты э, до момента полной готовности а это будет видно когда вареники всплывут или второй способ мы можем убрать их в морозилку и приготовить по уже указанному способу в кипящей воде, в момент, когда придут гости. Приятного аппетита!